Когда мы формировали цветники, перед нами стояла задача сделать полив таким образом, чтобы не тягаться со шлангами по двору и не тратить уйму времени на эти процедуры. На клумбах подобраны такие растения, которые цветут с ранней весны до поздней осени. Все это требует стабильного полива. И можно себе представить, сколько времени мы бы потратили, стоя со шлангой в руках, если бы не наши растительные системы. На одной клумбе на глубине 50 сантиметров вкопана пластиковая труба, из которой сделаны два отвода под поливалки-вертушки. На отводах также имеются шариковые краны, чтобы регулировать напор. И еще один общий кран стоит в стороне, для подачи воды в систему. На другой клумбе вовремя не сделали подобное. А теперь, когда многолетники разрослись, вкопать трубы в землю довольно проблематично. Поэтому мы их закрепили на заборе. В конце цветника сделали отвод с краном и ершом, куда подсоединили небольшой кусок шланга. И через тройник пускаем воду на две поливалки улитки, которые закреплены на прутиках из арматуры. Лучшим вариантом было бы сделать на стационарной трубе несколько отводов с кранами и поочередно включать поливалки. Может быть мы так и сделаем ранней весной. Ну а пока будем поливать так, как показано на видео. Можно включать поочередно, тогда напор больше. Еще очень важная деталь. Осенью перед началом заморозков необходимо слить из системы воду. Если этого не сделать, то все разорвет льдом. Так мы делаем эту процедуру. У нас в самой нижней точке стоит вентиль для слива воды. Перекрываем подачу воды в систему. Открываем все краны, которые предназначены для полива. Чтобы не создавался вакуум. И открываем сливной вентиль. Затем снимаем все поливалки и на отводы одеваем пластиковые бутылки. На этом все. Система законсервирована на зиму. На сегодня все. До новых встреч на канале.